всем привет у нас сегодня каштаны в духовке начинаем каждый каштан нужно надрезать с плоской стороны крест-накрест делать это лучше ножом для хлеба вот такой с зубчиками я по старинке вот так вот делаю. разрезаем вот так вот. можно так оставить а можно еще раз на крест Высыпаем форму любую, какую вы хотите, распределяем в один слой и ставим в духовку 200 градусов на 30-35 минут. Вот они красавчики, раскрылись и теперь нам нужно. Нам нужна соль, желательно крупная. У меня очень крупная, поэтому я ее немного измельчу. Но зато морская. Да. И можете еще. Сливочное масло использовать. Очень-очень вкусно. Ну и для любителей выпить, есть такой напиток жорпига. Такой сладенький, очень сюда подходит. Всем приятного аппетита! Пока!